Приветствую вас, козерожки! Посмотрим сегодня, что несет вам месяц август. Начало месяца будет все еще находиться под воздействием соединения Урана с Марсом в вашем пятом доме. Эта тема связана с любовными делами, с детьми, с вашими хобби. И само по себе начало до 7 числа будет формировать достаточно напряженный аспект к Сатурну. Сатурн находится в вашем втором доме. Скорее всего это будет какая-то неудовлетворенность финансовых дел между вами и вашими любимыми людьми. Такое чувство, что что-то они вам не додают. А также, возможно, здесь будут дополнительные расходы на ваших детей. У многих может складываться ощущение, что вы отдаете больше, чем получаете. С 9 по 11 и с 12 по 12 будет складываться тоже напряженный аспект от Солнца к Урану. Солнце находится в вашем восьмом доме. Оно также отвечает за финансы ваших партнеров. И здесь есть указание, ну, также за секс, за опасные ситуации. И здесь есть указание на некоторую неудовлетворенность от интимной связи и от финансовых вложений ваших партнеров. Все это дело будет усиливаться к 14 числу. После 14 числа ситуация начнет немножечко успокаиваться. Середина месяца обещает быть достаточно благоприятной. Об этом мы поговорим чуть позже. Конец месяца, 24 августа. Уран становится ретроградным до 20-х чисел января. И эта тема 5 дома будет для вас крайне нестабильной в течение всего этого времени. С 25 по 27 Солнце также будет образовывать квадрат к Марсу, чем снова может усилить, то есть конец месяца может усилить какие-то негативные реакции от взаимоотношений с вашими любимыми людьми или вашими детьми. Также это могут быть неудачи в плане вашего, ну, ваших увлечений, которыми вы занимаетесь как хобби. Ну а теперь перейдем к следующей рубрике «Любовь». Значит, начало месяца с 5 по 7 будет очень интересный аспект от Венеры к Нептуну. Венера будет находиться в Раке. Для вас Рак это дом партнерства, противоположный знак. И он будет образовывать благоприятный аспект к третьему. Этот аспект также отвечает за короткие дороги, поездки, путешествия и знакомства по дороге. Где-то в пути То есть есть шанс познакомиться Или даже по переписке с человеком С которым у вас могут сложиться Очень приятные, такие одухотворенные Любовные взаимоотношения Также это шанс улучшить взаимоотношения С уже имеющимся партнером с 9 по 7, 9, 7, 8, 9 будет формироваться проспект, аспект от Венеры к Плутону в вашем первом доме. Это может принести вам слишком сильные страсти, ревность и неудовлетворенность с отношениями вплоть до разрыва. Постарайтесь сдерживать свой пыл. 11 числа Венера перейдет. В знак дяко лев значит отношение партнеров по отношению к вам может измениться в лучшую сторону будет больше вложений у вас в ваши желания ваши потребности им захочется красоты во взаимоотношениях хочется показать роскошь и щедрость особенно интересным будет период с 15 по 18 это время когда венера образует точный тригон с Юпитером. Юпитер у вас находится в четвертом доме, а значит это какие-то приятные события, связанные с вашей родиной, с домом, с семьей. И очень похоже на то, что здесь возможны какие-то крупные приобретения, улучшения вашего благосостояния. Также можете рассчитывать на приятные подарки и вложения со стороны ваших партнеров в вашу семью. С 26 по 27 возможны возникновения немножко таких неприятных событий, которые были на начало месяца. Здесь идет квадрат от Урана к Сатурну вашему во втором доме и к Венере восьмом. Значит снова возвращаемся к началу месяца. Есть какое-то неудовлетворение взаимодействия во взаимоотношениях с вашими любимыми или с вашими детьми. Какие-то сложности, что-то приходится решать. В частности, здесь есть финансовые убытки, либо финансовая неудовлетворенность. Ну а теперь переходим к следующей теме нашего прогноза. Работа, учеба, путешествия, то есть любая ваша социальная активность. С 4 числа Меркурий переходит в знак зодиака Дева. Дева является с вами знаком одного тригона. У вас она отвечает, по-моему, за девятый дом, связанный с дорогами, с путешествиями. Ну, можно предположить, что увеличится поток, информационный поток в плане.. Ваших финансовых забот Если Ах, Почему финансовых? ну Здесь нет, здесь не финансовых Девятый дом это дороги путешествия Но здесь еще этот дом может отвечать за обучение Кто-то подаст документы На получение высшего образования Кто-то может пойти увеличивать Поднимать свою квалификацию Кто-то может обратиться В юридическую в юридическую инфраструктуру для того кто-то может обратиться в юридические органы для того, чтобы оформить какие-то важные документы ну а кто-то может просто-напросто купить путевку и решить поехать куда-либо отдохнуть, особенно для этого будет благоприятен период с 15 по 16 когда Меркурий будет вставать в благоприятном аспекте к Урану вот как раз ваш Уран находится в пятом доме это самое время для того, чтобы посвятить это время отдыху и приятным поездкам, путешествиям. Также это могут быть благоприятные ситуации, связанные с вашими детьми. Их поступления, их какие-то успехи, связанные с обучением. Ну и также это благоприятный период для работы с иностранными компаниями, с логистикой. Далее, с 20 по 21, с 21 по 22 будут формироваться такие интересные аспекты, которые, с одной стороны, могут принести вам какое-то, знаете, ну, или разочарование, или может быть сомнение. Вам поможет ваше твердое решение. Не подвергайтесь влиянию на себя извне. Принимайте решение только лишь благодаря собственным каким-то наработкам, собственному опыту, будьте рациональны, трезвы и расчетливы. И это может касаться также сделок и совсем что далеко. С 26 Меркурий переходит в весы. Меркурий в весах себя будет чувствовать достаточно неплохо, поскольку это воздушная его стихия для вас это сфера карьеры. Поэтому можно сказать, что конец месяца, наверное, на, ну, на вас как-то больше обяжут выполнение различные работы но я думаю, что вы с легкостью с ней справитесь учитывая, что 20 числа Марс перейдет в знак Содиака Близнецы это ваш шестой дом который отвечает за работу он повышает вашу информационную активность и вы будете успевать делать много дел одновременно что будет благоприятствовать в вашей рабочей и карьерной сфере 13-14 от Марса будет образовываться благоприятный аспект к Плутону к вашему, который поможет принять вам очень важное решение в делах дома любви и дела дома ваших детей, также хобби в лечении теперь поговорим о смене ну, рассмотрим смены фаз луны 12 августа произойдет лунное затмение в водоле для вас водолей для вас это опять сфера денег смотрите Возможно, в этот период вам не удастся получить какую-то определенную сумму, или же вы будете вынуждены ее на что-то потратить, и ну, важное для вас, необходимое, и будете по этому поводу немного грустить. Ну, Не переживайте, после 13 числа наступит благоприятный период для того, чтобы восстановить свои финансовые расходы. С 27 августа. Будет новолуние, новолуние будет в Деве, это ваш снова девятый дом, значит здесь могут возобновиться какие-то вопросы, связанные с отдыхом, с дорогами, с обучением, и я думаю, что у вас в дальнейшем появится прекрасный шанс что-то осуществить из этого, что-то из задуманного осуществить по темам этого дома. Ну и могу напоследок пожелать вам благоприятного месяца августа. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, ставьте ваши лайки, комментарии. Это все помогает его продвижению. И до встречи в следующем прогнозе.